Приехали с Глазова, купили машину компании Завгар, проверили, вроде все нормально, все отлично пока. Дальше посмотрим, как всегда поведет машинка. Жалоб нет никаких. Все, спасибо.